Вчера, по милости Божьей и благодати нашего Господа Иисуса Христа, я записал видео, которое называется Грубейшая ошибка, и в мой адрес тут же посыпались обвинения, а также посыпались обвинения в адрес нашего Господа Иисуса Христа за то, что Он Ведитель поставил слишком высокую планку для этих людей, которые не могут ее достигнуть. Господь оставил свою заповедь, в которой Он заповедовал быть нам совершенными, как Отец наш Небесный совершен. Но эти люди, они не хотят быть совершенными, это слишком высокая планка для них, они хотят грешить и при этом оставаться верующими, но так не бывает. Также эти люди, некоторых из них, их уста используют сатана, так же, как когда-то сатана использовал уста апостола Петра, который искушал Иисуса Христа словами Да не будет всего с тобой Господи, на что Иисус ему ответил, Отойди от меня, сатана. Также и люди, некоторые, пишут мне, и хотят, чтобы я своими устами, они так и пишут, ты сам скажи, что ты совершен. Они хотят, чтобы я произнес своими словами и сказал о себе, что я совершен. Но Дух Святой сказал отвечать мне этим людям словами апостола Павла. Потому что апостола Павла тоже искушал сатана через так называемых братьев и сестер. И Дух Святой сказал, как ему нужно отвечать. Апостол Павел не называл себя совершенным, потому что если бы он назвал себя совершенным, это то, чего хочет сатана. Сатана ждет, когда ты возгордишься и назовешь себя совершенным. Тогда он сможет поразить тебя и положить на лопатки. Но апостол Павел был в один Духом Святым. И он очень мудро отвечал, он не называл себя совершенным, но он и не отрицал своего совершенства. Он говорил о своих братьях, совершенных братьях. И я хочу прочитать это с вами в посланиях к филиппийцам 3 главы с 13 стиха. Братья, я не почитаю себя достигшим. Сатана сражен на лопатке.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 был Вадим Духом Божьим. Он не слушал дьявола, который использовал уста его так называемых братьев и сестер, которые говорили, ну произнеси своими словами, что ты совершен, и возгордись, и мы сможем поразить тебя. Мой милый друг, гордости предшествует падение. Итак, покоритесь Богу, Противостаньте дьяволу, и он убежит от вас. Да благословит вас Господь наш Иисус.